Я приветствую всех на своем канале сегодня я хочу сделать видео на тему вернется ли человек и вот здесь я хочу девушки как бы обратить ваше внимание вернуться человек может но вот возвраты бывают разные нужно ли вам этого возвращения стоит ли ждать чтобы он вернулся давайте посмотрим это поподробнее. Вот я положила для вас королей. Загадывайте, настраивайтесь интуитивно. Значит, посохи, кубки, пентакли и мечи. Выбирайте своего короля. А мы будем пока смотреть. Начнем с того, кто загадал короля посохов. Значит, стоит ли ждать возвращения мужчины? Что он думает о том, чтобы вернуться? Но он очень сильно хочет пообщаться с вами. Что он чувствует к вам? Он думает очень много. Его чувства связаны полностью с мыслями. Думает о том, как вот ему владеть этой ситуацией, как ему проявлять себя как мужчине. Он бы хотел главенствовать в ваших отношениях. Значит, и стоит ли, ну точнее, вот придет ли он, каких действий ждать. Ну да, он придет выяснять с вами отношения, как бы требовать чего-то, где-то подчинение, где-то будет ставить вас как бы на свое место, что он мужчина, вы как бы должны более подчиняться. К чему приведет это? Нужен ли приход этого человека, к чему это может привести? Ну, ни к чему хорошему не приводит. Здесь как бы идут подсознательные страхи, закомплексованность. Вам нужно саму себя изменять, чтобы не было вот этого над вами такого сильного влияния, чтобы кто-то хотел вас поставить на место. Да, мужчина занимает как бы первое место, да, он принимает решение, он ответственен, а не и так вот, я сказал, ты сделала подчинение. Нет, поработайте над собой, девочки, кто загадал короля посохов. А мы переходим к королю кубков. Значит, что думает ваш мужчина, кто загадал? У меня сегодня карты падают что думает, значит, ваш мужчина для... о том, чтобы вернуться к вам. Так. Он полностью связан с вами э, страстью, как бы над ним больше желание обладать вами. Висит его мысли, на возвращении вот такие значит что он чувствует к вам ну им движет переход на новые отношения как бы изменить ситуацию из того что она есть к другой перейти значит какие его действия будут когда придет Но ну, насчет прийти он все равно еще сильно сомневается. Да, он хочет изменить, его мучает, терзает вот эта вот связь с вами, но все равно он сомневается. Стоит ли его ждать, к чему может привести вот эти сомнения, его приход в том, что вы разочаруетесь. Его ждать не стоит. Освободитесь от этого человека. И в физическом мире, и в подсознательном. Ищите себе другого. А точнее, он сам найдет, когда вы освободитесь. Значит, смотрим теперь, кто загадал Пентаклей. Я это видео сделала неспроста. Мне хочется до многих донести вот что. Некоторые сидят, ждут в ожидании, что человек вернется, а он им абсолютно не нужен. Он просто занимает энергетическое пространство. Пришел бы, допустим, ваш человек, а все было бы хорошо. Так, значит, смотрим, что человек думает о том, чтобы вернуться к вам. Он очень торопится. Очень сильно он хочет прийти. Значит, какие чувства у него... значит он не хочет ждать и над ним вот это вот тяжело ему без вас Тоскливо, обидно разочарован он вот этими вот ожиданиями что он находится не с вами значит смотрим его действия придет ли он Нет, пока он не придет. Несмотря на то, что он торопится, несмотря на то, что ему тяжело без вас, прийти он еще не придет. Он не знает, как ему прийти. Не знает правильных действий своих, какие действия ему выбрать. И стоит ли его ждать. Вот человек колеблется, ищет, к чему это может привести. Ну, может быть, опять. Неправильные поступки, неосознанные. Вот кто закатал короля Пентаклей, посмотрите, почему у вас... Ну, здесь же общий расклад да, для всех, у каждого может быть своя ситуация. Но вот раз человек не знает, как вам прийти, но ну, ему плохо без вас, и придя опять ни к чему... Хорошему как бы не приводит. Опять вы можете либо расстаться, либо наговорить друг другу глупостей. Стоит, наверное, задуматься, посмотреть, переосмотреть ваши отношения. Что не так? Желаю, что вы найдете как бы решение. Так, и мы переходим. Тому, кто закатал короля мечей за вашего мужчину что он думает чтобы вернуться к вам ну, он находится на стадии как бы от вас отказаться полностью не возвращаться и а какие чувства у него к вам Он, с одной стороны он с вами счастлив, вот его подпитывает, как бы вот это. А с другой стороны он не знает, это есть счастье или нет. Или счастье отключается в чем-то другом. Какие действия у него будут? Собирается он прийти? Нет. Но хочет создать семью. Но пока еще колеблется. С вами он хотел бы создать семью. Но видите, и тут же он и хочет и отказаться от вас полностью. Поэтому действия пока он еще не определился. Стоит ли его ждать? Вот человек пока определяется, хочет от вас отказываться. Что вам советуют? А вам советуют самой уйти. Не ждать его. Может быть, тогда человек быстрее подумает о том, что он потерял. Мне хочется для тех, кто загадал короля мечей, достать еще одну карту. Что же произошло такого сильного, хоть и расклад общий, да, вас много. Но вот когда человек отказывается и хочет построить семью, и вам советует уйти, у меня возникает вопрос, что не так? Может быть, на кармическом уровне что-то сильно нужно изменить? Да, не так это семья. Здесь значение, большое влияние, точнее не значение, а влияние имеет семья на мужчину. Значит, вам, девочки, кто загадал, короля мечей я советую попробовать себя вот настроить. Сейчас вам правильно донесу, как настроить, значит, поменять свое сознание где-то у вас в глубине души, что вас не примет там, или кровь будет плохая, или хорошо было бы жить отдельно. Вот эти ваши внутренние убеждения приводят к тому, что. У мужчины как бы семья мешает на то, чтобы вы вошли и жили счастливо. Всем желаю удачи, чтобы у вас были идеальные счастливые отношения с вашими партнерами. Кому понравилось, ставьте лайки и пишите комментарии, девочки. Я буду знать, как и чем вам помочь. До свидания.